Привет! А вы знали, теперь на Яндекс.Маркете можно запускать рекламные кампании с оплатой за клик. Эта реклама будет отображаться на поиске маркета, а потом и в карточках товара. Продавец может выбрать, какие товары заказывать и какая аудитория их увидит. Почему это важно? Да потому что специалисты высшей школы бизнеса провели исследование и выяснили, что 55% потребителей планируют чаще покупать в интернете. Но ну, а про то, что маркетплейсы уже выходят на первые позиции в предпочтениях, ищущих мы говорили в этом видео. Значит, дополнительный инструмент продвижения на маркетплейсах лишним уж точно не будет. Тем более, что у рекламных блоков на маркете будет приоритет в показах, если они конкурируют за место с другими форматами продвижения. Запустить можно за 7 простых шагов. Зайти в раздел продвижения товаров» рекламной кампании. Определиться с местом, где будет отображаться реклама и с форматом блока «Просто товары» или «Товары с баннером». Выбрать товары для рекламного блока. Для блока с баннером нужно добавить изображение, текст, цвет фона и ссылку. Указать аудиторию, которая увидит вашу рекламу. Установить ставку. Следить за результатами статистики. Как видите, ничего сложного, но эти простые шаги помогут вам рассказать о себе тем, кто только вышел на маркетплейс, увеличить продажи и предложить дополнительно покупателям товары. Легче становится найти новую аудиторию, рассказать о вашем новом товаре и элементарно показать покупателям конкурента ваши продукты и цены. Не ждите, действуйте! Не знаете, как это сделать правильно? Подписывайтесь на канал и учитесь это делать бесплатно. Задавайте вопросы в комментариях. До встречи!